Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и все, и все те, кто только присоединяется ко мне. Сегодня я хотела поделиться рецептом, как я готовлю донер или же шаурма в домашних условиях с простыми продуктами. Для этого нам понадобятся простые продукты, которые могут найтись у каждого дома. Но если у вас этого дома нет, то можно приобрести в обычном магазине. Например, курочка. То есть, точнее, грудинка курицы лаваш. Его я покупаю, потому что делать его выпекать, это такая морока, когда можно за, там, небольшие деньги купить. Вот. Я буду готовить три донера, и поэтому я купила вот таких три лаваша. Вот. Дальше. Понадобится один огурец лежит, один помидор, Свежая морковь, которую мы в дальнейшем замаринуем. Вот такой вот приправа для моркови по-корейски. У кого-то может быть другая, но я беру такие простенькие. Также нам надо понадобятся вот такие вот от магии на второе листочки для жарки вот куриной грудки. Красный перец, кетчуп и майонез. Ну, пожалуй, из ингредиентов, что входит в внутрь донера, это все. Или же шауна, как называется Некоторые. Для начала мы замаринуем морковь. Надо будет ее натереть на терке и поставить где-то на полчаса. На терке сейчас покажу какой. Ну, вот такая вот обычная простая терка У кого-то есть, думаю, у кого-то нет. Кто-то может нарезать на свое усмотрение какой-нибудь там соломкой. Я натру просто на терке и поставлю ее мариноваться. Но где-то примерно на вот такие две морковки. Ну, часть этого пакетика достаточно будет даже. Даже можно чуть меньше. Там уже на вкус кто любит поострее, кто нет. Ну вот я настругала вот так морковку. Сейчас засыплю ее, приправкой. И немножко еще добавлю подсолнечного масла. Как-то я забыла сказать, для вкуса. достаточно, ну, Я просто не люблю слишком перченый Вот так вот слегка подсолнечное масло. Я оставлю ее на полчаса. Размешаю, естественно. Мариноваться. Хорошенечко надо будет размешать. Все, крепко ее закроем и оставим ее в покой. Так, дальше откроем пакетик. Магина второй. не то чтобы это реклама, но просто мне нравится, как с ним готовится курочка. Можете просто замариновать сами как-то. Для меня это быстрее. У меня две куриные грудки, поэтому возьму два листочка. Так, открываем и ложим сюда грудку. Ну, можно вот так вот немножко ее вот так вот надрезать. Для того, чтобы вкус был, пропитался. Потому что, прям долго мариновать я ее не буду, просто положу сейчас и дам настояться. И дадим настояться ей это в течение минут 10. Пусть тоже оставится в этой бумажке, а потом уже зажарим прямо ее так на сковороде. Получается очень вкусное, мне нравится. Уберем пока в сторонку нашу корочку, пускай это стоит. Дальше, что нам понадобится, это огурец и помидор. Нарезаем его тонкой соломкой. Предварительно огурец помойте. Вот такой вот, где и все гурицы. Тоже настругали и контейнере контейнерик раскладывали сразу, чтобы мне потом было удобно ложиться в посудомоечную. Для чего нам нужен был красный перец? Для того, чтобы засыпать его немножко, Шикарку сделать так, чтобы не переборщить. Мукуцы, не помидор. Мы все эти это берем, закрываем и так перебухтачиваем и тоже пускай расстраивается немножко Все, в общем должно настояться переходим к жарке курочки сначала включу сковородку слегка нагреем ее. Скоро огонь потише. Все, пускай в 10 -10 минут Здесь у меня одна сторона, здесь у меня другая сторона прожаривается. Для начала, для первой стороны я прикрою крышкой. не сильно так. Вот я уже перевернула ее на другую сторону, уже без крышки жарю. Вот курочка уже готова. Абсолютно со всех сторон прожаренная. Запах вообще обалдеть. Сейчас немножко остынет, и я ее тоже настругаю соломкой. Не сильно сейчас ее нарежу. Вот она внутри абсолютно прожаренная. Итак, все внутренние ингредиенты у нас уже готовы. Теперь осталось все это начинить наши лаваши. Будем делать по одному. Для начала будем выкладывать курочку так ближе к краю достаточно количество сверху оболчик время приготовления идет примерно то же что вы будете стоять и ждать этому шаурму или донер так что я думаю это стоит того. морковку Все как-то так более кучнее Можете добавлять майонез и кетчуп Можете не добавлять Я просто люблю ну, так Поэтому и делаю а Также я забыла сказать, что помидоры и огурцы Я немножко еще посадила Теперь аккуратненько, чтобы только не порвать лаваш, закручиваем его. делаем со всеми остальными тремя, тремя лавашами то же самое. Ну и окончательная фиксация, это просто выложим его на складу. И с обеих сторон. Ну как бы. То ли это подогреем, то ли мы его поджарим. Тело вашей. Да, поместим это время. Обычно помещал, что это более насыщенно. В общем, с одной стороны где-то в течение минут 5, может быть, 4. И с другой стороны. И все, донер готов. Дальше покажу. Вот я переглянула на другую сторону. Сейчас вторую сторону прожарим. И все, донер готов. Ну вот, мои донеры готовы. Сейчас мы будем их, как говорится, уминать. Сейчас я покажу в разрезе еще. Вот вся начинка внутри, пропеченная, прожаренная. В общем, очень вкусно. Не нахожу здесь ничего вредного, потому что в основном все как-то так сделано естественно. Всем приятного аппетита, все, кто готовил со мной. Готовьте с удовольствием. Спасибо большое за просмотры. Присоединяйтесь ко мне те, кто еще не присоединились, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось новое видео и смотрите дальше за моими выпусками.